Thank you.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 Знаю, ждешь меня ты где-то У любви во власти Посреди цветов и лета Посреди несчастья Я иду тебе навстречу По листистым тропам Зажигает листья свечи Золотистый тополь он так ярко зеленее Извинить листвою, чтобы встретиться скорее, нам пришлось с тобой. Он так ярко зеленее Извинит листвою, чтобы встретиться скорее, нам пришлось с тобой. По траве звенящий Подарю тебе я вечер Самый настоящий Чтобы звезды в нем сверкали И глаза искрились Чтобы мы с тобой мечтали А мечты все сбылись. Сверкали глаза искрились, Чтобы мы с тобой мечтали, А мечты все сбылись.